Алло, алло, алло. Чё здесь сам-то? Ну, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здрась. Хорошо слышите? Хорошо теперь слышу. Когда вы говорите, слышите? То... Наталья Владимировна, это вы? Да. Меня зовут Эльвин, отчество Йошар, углых фамилия Бабаев. Разговор наш с вами записывается. компании Сириус Трейд». Mm -hmm, да Скажите, пожалуйста, вы понимаете, почему я вам Я вам сейчас попытаюсь объяснить. Компании «Платье» запомните. <свят> Слышал. 17 тысяч триста пятьдесят девять рублей шестьдесят одна копейка сумма вашего долга. Долг ваш переступили в, по праву требования у нашей компании. Когда? Когда переступили, а вы запрос к нам в компанию. У нас есть официальный сайт. А вы это, что, не и представитель компании мы... или, вы, в, или не, вы не в деле вы, вы задали вопрос. Давайте я вам на него сначала... Вот конкретно мне, мне нужен ответ, ответ, ответ, а не, а не вода ответ. Наталья Владимировна, я вам начинаю отвечать на ваш вопрос. Вы Значит, говорите, мы сделаете запрос. Я запрос делать не буду. Ну, не да, я, так, я не... вам отвечаю на ваш вопрос. Может быть, я на него все-таки отвечу вам? Попробуйте! А вы новый вопрос. Я один вопрос Делайте это... запрос нам в компанию юридическому отделу через электронную почту и получайте сведения, когда переступили на право требований. Этой информацией я не обладаю. Ну, вот. А почему нет, не устраивает. Зачем я звоню, нет, то, чтобы... Если вы не обладаете информацией. Наталья Владимировна, у вас суд был, суд был судебный приказ прошел в сентября 30 сентября 2020 года, требование кредитору в возврате данной суммы. Когда суд прошел суд? уже прошел, судебный приказ был вынесен по отношению к вас. Когда? когда он был. Когда? Да. Номер судебного приказа, номер дела. Алло? Алло. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Сергеевна, Шахова, специалист компании «Серед Фрейд». Разговор записывается. Mm -hmm. Мне нужна Наталья Владимировна. Mm, я слушаю. Это вы? Да. Я слушаю. Хочу с вами переговорить в отношении вашего невыполненного mm -hmm. обязательства. Какого? Ранее, ранее выбрали, соответственно, займ микрофинансовой компании «Платиза». Доктор в компании «Серез трейд» на основании договора о переуступке прав требования 382 статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Mm -hmm. Скажите, да. пожалуйста, по какой причине вы нарушили свой договора и вышли на просрочку? Скажите, пожалуйста, вы мне уже отправили документы, что вы имеете отношение к моей, ко мне и что у вас есть право требований? На вопрос, пожалуйста, ответьте. Не ну, ответьте мне на вопрос. Почему я должна отвечать на вопрос э, компании, о которой мне на официальном уровне ничего не известно. Вы mm? заходили в личный кабинет компании? По да, ]ому? заходила. Там И нет там ничего. Нет. нет. Нет там никаких там уведомлений нет. Чисто. Так, да, объясните, пожалуйста, как так получается, что другие клиенты видят, этого а нет? Так, потому что у меня нет этого уведомления. Может быть, поэтому там... Я не вижу, как вы думаете? Странно. <смех> <смех> да, почему действительно, странно. Есть, а да? Я откуда знаю? Задайте этот вопрос первоначальному Кому? кредитору. Хорошо, <смех> а вы почему этот вопрос первоначальному кредитору <смех> не задаете? понимаете, вы? Я, вот вы мне звоните, что-то говорите. Я захожу в личный кабинет, там нет никакой информации. Зачем мне задавать э, вопросы, которые не существуют, ну, в моем случае? Наталья Владимировна, долго будет уклоняться от оплаты? Послушайте, э -э я не собираюсь отвечать на ваши вопросы, тем более вот такие. 17 706 рублей 80 копеек сумма вашего долга. Это не настолько большая сумма, чтобы она продажу... Да, действительно, нет, сумма не действительно небольшая. Но вы, вы какое отношение к этой сумме-то имеете, если она действительно существует? Вы находитесь на просрочке с 2017 года. Вы считаете это нормально? Вы считаете, это нормально, что я должна, неизвестная мне женщина, отвечать на такие вопросы? По какой причине вы до сих пор не связались с первоначальным кредитом? Ну, Потому что у меня нет в этом никакой необходимости. То есть платить свои долги нет необходимости? Ну, видимо, у кредитора нет ко мне каких-то там претензий и нет необходимости. Значит, я, может, есть, оплатила долг, знаете, видимо, да, по, всем, судя по всему. Судя по всему, я его оплатила, Кредиторы не требуют, не предъявляют претензий и не уведомляют меня о переуступке прав требований. Согласитесь? Ведь могут нужно возвращать деньги. Ну, это вы можете фантазировать сколько угодно. А здесь не фантазия, здесь факт. Какой факт? просто взяли в 2017 году, в феврале месяца, да. Знаете, ты вот ты Прежде чем все вот это на все на мне на говорить, на... вы, вы, вы вот, вот просто возьмите и отправьте мне документы, подтверждающие право вашего требования. Потому что по 385-й статье я могу не платить до тех пор, пока я не буду должным образом увед... уведомлена и убеждена в том, что вы имеете какое-то отношение к каким-то моим финансовым возможностям. Вопросов. В законе нигде не написано про то, что пока вы не убедитесь. Прочитайте 385-й. Угу. Там это На уведомить надлежащим способом. Но там не написано, что... Да. вот Нет, откройте и прочитайте. Я бы вам сейчас открою, но просто не за рулем, понимаете? Я знаю. бы вам не знаете. вы, видимо, ничего не знаете, раз говорить. А вот видимо, я, я вижу, знаю. Что что а вот я, что, я знаю. Ну вы и можете только, еще раз говорить, что вы, видите, граждан... что вы можете, вы можете говорить все, что, что угодно. Параллель. Так вы не говорите со мной в параллель. 385-я статье Гражданского кодекса Российской Федерации написано, что вас должны уведомить надлежащим образом. О, дальше но там нигде, меня. но да, там нигде не, не написано о том, что пока Откройте. вы ознакомитесь Интересно. с документами, мы не имеем права соозыскивать долг. Я, вы Поэтому там, там написано, знаете, что до тех пор, пока я не ознакомлена с документами, я имею полное право не платить, понимаете? Вот как-то так. Видимо, не умеете, трактовать видимо, законы, видимо, не умеете вы. вы трактовать законы и читать. И пытаетесь меня сейчас э в нарушение 230-го федерального закона вводить в заблуждение. Понимаете, что вы, что, э что вы не имеете права делать, потому что в противном случае это будет фиксировано как нарушение 230 тридцатого ФЗ. Не надо меня вводить в заблуждение, понимаете? А то, что вы мне звоните микрофончик там включите а то, что вы мне звоните э, не предоставляя мне каких-то документов право требования то это можно сейчас, секундочку Опа. ну, продолжайте да, да, да, сейчас, подождите, я паркуюсь просто мне не очень, Дойдите, девочки меня не сильно это интересует ничего ну, страшного, потерпите, вы же звоните ну, терпите, значит, разговор наш так вот а поскольку вы мне не предоставили никаких документов, звоните, то, во-первых, это <coughs> можно трактовать как самоуправство. Понимаете? Это тоже не очень э, имеет хорошие последствия для вас. Поэтому, если вам не трудно, а вам, я думаю, что не очень трудно, возьмите и пришлите документы. Мы будем с вами общаться, мы будем обсуждать мою возможную задолженность и э, способу выхода из данной из сложившейся ситуации. Вот и все. Это так трудно или что не могу понять? Или вам нравится просто звонить, долбить и все два раза в неделю? все сказали? Да, все, пока молчала. Замолчала, значит, все сказал, можете ставить свои два слова. Говори. Все? Вы сказали. Пока, да? Да. Очень интересно. Да? вы знаете, вы как раз-таки находитесь не в том положении, Наталья Владимировна, чтобы указывать компании, что и как делать, и кому а что... то вот говорить, не управляет. в каком я положении. Вам еще, еще раз повторить? Повторите еще раз. Вы находитесь не в том положении, чтобы указывать. Вы удовлетворены тем, что это повторили? Я нахожусь. В следующий в в момент. Положении. Если, если, если берете займ, знаете, его нужно отдавать. А вы-то при чем? Здесь, скажите мне. То есть вы не можете сейчас, да, спокойно дослушать то, что вам говорят? Так, а зачем вы мне это говорите? Вы предоставьте мне документы, подтверждающие ваши право, требования и требуйте на законных основаниях. Вы не понимаете меня или у вас вам нельзя отходить? Видимо, вы не понимаете того, что до вас сейчас пытаются донести, так? Нет, я, конечно, я не понимаю, зачем вы мне до меня это доносите. Кто вы такие, чтобы для меня мне пытаться что-то донести? Раз вы не понимаете, тогда, соответственно, я, к сожалению, буду вынуждена просто приостановить нашу беседу, Нет. потому что это будет далее пустая трата моего времени. Конечно. Раз я вы а, не можете, соответственно, понимать законы, которые, соответственно, написаны, и не можете нормально, конструктивно общаться, Очень даже конструктивно мы с вами вы общались. Вы даже сейчас продолжаете перебивать, когда вам говорят. Поймите, звоните вы мне. Формат общения, разговор разговора формат, буду выбирать я. Если человек говорит, его нужно слушать. Тогда, соответственно, теперь вы это знаете. Я вам еще раз повторю. Когда кто-то говорит, перебивать не нужно. <свят> да вы что? Вот так, да? да это когда, слышать, это, это когда звонят важные, нужные люди. А когда звонят ненужные люди, телефон, телефонные голоса, Когда оформляли, тогда... вы читали всех ну, сразу тут, Слушайте, я вопрос. не у вас его оформляла, вы-то здесь при чем? Еще раз вам вопрос задаю. Вы не можете ответить на этот вопрос? Я не у вас оформляла, я не с вами договор подписывала, я не давала вашей компании разрешения на обработке моих персональных данных. На каком, на каком правовом основании вы обрабатываете мои данные персональные? Видимо, еще раз повторю. Видимо, вы не понимаете. Вот понимаете, вы когда идете на такую работу... Прав, ...что при прав, требований, переходят все права. Нам ваше разрешение У вас... требуется. О, подождите, во-первых, я не в курсе пер... переуступки права требований, это раз. У меня нет документов, подтверждающих это. Поэтому я вам э, торжественно заявляю, что на каком основании вы не имеете основания обрабатывать мои персональные данные. Вы не имеете права мне вообще что-то говорить до тех пор, пока я не буду уведомлена долж... должным образом. Понимаете? И перебивать я вас буду, и мне, как бы, вы, вообще, в принципе, не интересно доброго, до свидания. До свидания. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Роман Евгеньевич Матвеев, компания Sirius Trade, диалог в записи. Вы Наталья Владимировна? Да. Все правильно? Угу, правильно. Нет. Да, да, я уже говорю правильно. Вы слышите меня плохо или что? Нет, я вас слышу прекрасно. Ну а зачем переспрашиваете? Секундочку. Документ открою ваш. Откройте. Звание в отношении незакрытой задолженности по компании Плати за первоначального кредитора. У вас 17 тысяч триста шестьдесят рублей имеется недоплата по займу. Об этом знаете? В курсе ситуации? Нет, не в курсе. Не в курсе? Mm -mm. Вам же звонили, они информировали вас. Ну, звонили и что? Ну, вы какое отношение к этому имеете? Я несколько раз уж говорила об этом. Что вы к этому отношения не имеете? Официально о вас мне никак не известно. На официальном уровне. Поэтому будьте так любезны, отправьте мне документы. Подтверждающие ставление. Документы вам направить? Mm -hmm. О, или Допонятно с первоначальным да. кредитором, который должен будет меня оповестить в соответствии с законом о переуступке прав требований. Угу. Угу. Вас не оповестили? Нет, конечно. Уже в личном кабинете есть оповещение? Личный кабинет не является способом оповещения. А что является, по-вашему? Ну, Сочетается 230 федеральный закон где написано договор, о том, что, что договором предусмотрено. Пред, предусмотрено уведомление, договором предусмотрено, что <coughs> совсем другие вещи, а не это. А закон а закон предусматривает единственное а, правильное уведомление, официальное, юридически грамотное, это заказным письмом с уведомлением, либо курьером подпись, под подкладывать подпись. Ну, я знаю, что договором, что законом предусмотрено. Что ну, так предусмотрено. что у нас договор выше закона, что ли, они могут понять. В личный кабинет я заходила. А, кстати, на личного кабинета. Я заходила в личный кабинет, там нет никакой информации о вас. Вот как Хорошо, вы обращались к первоначальному а Зачем? У него же нет ко мне претензий. Я зашла. Мне, мне, мне, за мне, мне, мне платить регулярно пред, пред, предлагают новые займы. Вот буквально на днях приходило от него сообщение о том, что они мне предлагают новые займы. Как вы думаете, они мне дадут займ, э, дали бы займы, если бы у меня была какая-то задолженность перед ним? М? Так вам и не даст его никто. Ну как это не даст, если это они мне предлагают. предлагают? И в личном, и в личном кабинете у меня информация о том, что я могу воспользоваться займами. Так, вам предлагать может кто угодно и что угодно, и когда что? информация заедет за безопасности на а, проверку системы, на Давайте так, вот свяжитесь, если вы действительно Стали, вы... имеете право требования, да, получили такое право требования, если вы по сессии работаете уже, все, вы как бы мой новый, новый кредитор, будет так любезно, свяжитесь с моим первоначальным кредитором. И попросите слезно его оповестить меня в, в, в законном порядке. О том, что вы командуетесь. Ну, это никто не будет делать. Ну, тогда зачем же вы звоните? Толя, слушайте, нет. вы прекрасно понимаете, что вы не правы. Что нет, нет, деньги, вы их нет. не вернули. Я права. Не перебивайте. Вы ведете монолог. Вы вот И ну, что? для чего? Смысл какой ваш монолога? Говорите. Все. Вы все сказали. Вы прекрасно понимаете, что вы деньги взяли, вы их не вернули, вам их в любом случае возвращается. Да почему вы вообще. Почему вы вообще эту тему со мной обсуждаете? Вы кто? Да потому, что вы в нашей компании должны деньги. Я вашей компании вообще ничего посудить. не должна. Если должна ваша компания, и вы не хотите мне предоставлять никаких документов... Я это слышал уже. Будьте, будьте так любезны, отправляйтесь в суд тогда. Там доказываете право те мнения. Я это слышал уже. Зачем вы повторяете? Про суд первый раз с вами сегодня говорил. в будет. повторять одно и то же. А что мне вам еще повторить? Вы не хотите отправлять категорически. Я не могу понять, по какой причине вы не хотите отправлять, уведомлять меня. Правильно. Как -то Предусмотрено законом. Почему я должна с вами общаться на эту тему? Слушайте, вас с законом уже уведомили. Есть, как да? минимум, судебный приказ, который был вынесен. Да. Когда и... он ко мне придет, если он, если он есть, то он будет отменен. Да без проблем. Будет, не будет он отменен по факту, если судебный приказ был вынесен, и он прошел и уже через такую инстанцию, как Мировой суд, что, что? то есть по закону вы уже считаетесь уведомлено. Ну, пока еще даже а... этим образом, таким образом я не была. Причем здесь судебный приказ и уведомление. Вы что-то путаете. смешали непонятно что судебным приказом. Давайте вы не будете мне вот сейчас рассказывать и м, говорить а... о том, что вы некомпетентны показывать свою некомпетентность и отсутствие квалификации по взысканию. Наталья, mm. вопрос а, вот для чего вам нужно уведомление? Для чего мне нужно? Потому что так положено, потому что я не хочу общаться по телефону с незнакомыми людьми, с людьми, которых невозможно идентифицировать и, и верифицировать как сотрудников какой-то компании, которой якобы я должна деньги, с которой я никаких договоров не заключала. Для того, чтобы я уже могла говорить ну, с вами, а свои Слушай, а, да, Если бы вопрос был только, только <coughs> в том, кто вам звонит и куда вы будете платить, вы бы уже давно обратились бы в платизу, спросили бы, кому они переуступили Зачем этот платить, долг, платить, они кстати, бы подтвердили. Наталья, да, я вам говорю, это, это... умеете вести? Вы адекватная женщина? Послушайте, а почему вы себе так вы позволяете, почему вы позволяете себе такие выражения? Вы немного ли на себя берете юноши? Нет, немного. Немного, да, но тогда будьте, э, тогда ведите конструктивный диалог, как вы к тому призываете. И давайте не будем переходить на личность, ибо я тоже умею это делать. Я да. вас просто прошу не перебивать. Вам, вы взрослая женщина, вам лет, я вас три раза уже попросил не перебивать. Подождите, позвонили бы плохо... мне, поэтому формат диалога выбирать буду я, понимаете, буду разговаривать с вами так, как мне удобно. Вас я не воспринимаю. Вы звоните мне как телефонный мошенник на данный момент, и я имею полное право вас перебивать. Но я этого не буду, я не буду даже бросать трубочку для того, чтобы вот этот разговор потом с детализацией в нарушение всех законодательств отправить в ФССП, понимаете? Запись разговора, приложу детализацию и отправлю. Вы можете говорить все что угодно, а я буду выбирать тот формат, который мне удобен, перебивать вас или слушать, продолжать, понимаете? Если вы будете продолжать перебивать, то я что? просто ложу трубочку, и диалог не, вопрос, не вы, вы можете... по закону. По закону, по закону взаимодействие состоялось уже на тот момент, когда я взяла трубку и ответила вам, сказала «Да, алло». Даля, вы это будете не что... нам объяснять. Мы знаем, что такое взаимодействие. Ну, что попро такое взаимодействие попробуйте попробуйте превысить количество взаимодействий. Вы не знаете, понимаете? Вы не знаете. Ладно, вы, видимо, не, а, не воспринимаете информацию, mm -hmm. не можете себя вести. Готовьтесь к следующему взаимодействию. Я сейчас сложу трубочку. Ну, давай. Удачи ну, вам. Трубочки, удачи. Трубочку клади. Трубочку, трубочку, забыли положить. Как он читает? Неправильно читает. Алло, алло, алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Эльвин, отчество, я шар, углы фамилия Бабаев, разговор на что-нибудь записывается. Компания Sirius Straight. <звёк> Наталья Владимировна, это вы? Да. Приятно познакомиться. <звёк> Наталья Владимировна, пожалуйста. Скажите мне, вы понимаете, почему вас беспокою? Нет. Нет. Нет. Я вам только сейчас объясню. Вати, запомните компанию? Не уверена. Не уверена. Шесть угу. тысяч рублей оформили займ в семнадцатом году в феврале первого числа. С данным займом не рассчитались ваш займ, потом переступили по праву требований в компании Sirius переступили? Число. А как так вы не обладаете? А какой службы безопасности делаете запрос в нашу компанию, и наша компания, служба безопасности, вам ответит на этот вопрос. Вот. С момента того, как переступили право требования вашего долга, сумма вашего долга становится фиксированной, не, не начисляются ни проценты, ни пении, ни штрафы. Сумма 17 шесть рублей 80 копеек. Требования вашего кредитора в возврате данной суммы не позднее, чем 30 августа 2020 года. Скажите мне, требования будет выполнено в добровольной форме без последствий? А кто мой кредитор? Компании Sirius Трейд», mm -hmm. еще раз вам скажу. Хорошо. Требование будет выполнено? Ну, наверное, мы будем это обсуждать, когда я буду должным образом уведомлена о том, что мой первоначальный кредитор, переуступил право требования, правильно? Во-первых, Наталья Владимировна, вы были оповещены о смене кредитора. Каким образом? А, когда? Ваша регистрация... Вот. А чем отличается слово оповещение от уведомления? В законе в 382 восемьдесят статье Гражданского кодекса Российской Федерации прописано угу. уведомление о новом кредиторе направить надлежащим образом оповещение. Угу. Чем отличается слово оповещение от уведомления? Знаем, надлежащим ли? образом каким образом? Ну, во-первых, чтобы вы понимали, оповещение это не телефонный разговор. И СМС-сообщение. И нет, обычно нет. письмо на адрес вашей регистрации в почтовой. Необычно, неправда, Вот, ничего. Возможно, да, да, да. Но, вы но, можете но, спорить, но, не спорить. Да, да не я не буду спорить с вами, права. вы просто откроете двести да. й федеральный закон. Вы сейчас, Владимир Владимировна, и не решите данный вопрос. Так, а что, а, что проходит не по 230-му ФЗ, а по 382-й статье а? Гражданского кодекса Российской Федерации. Для вашей сведения. Да, но хорошо, по 300 не перебивайте на сегодняшний момент формируется судебный рестор. Если вы не начнете решать данный вопрос и не находить какие-то компромиссные условия для решения данного вопроса, ваши документы попадут в этот рестор. После чего возможности оплатить данную заблужденность в добровольной форме без каких-либо последствий у вас не будет. Так, теперь поподробнее о последствиях. О последствиях. Последствия могут быть. Последствия могут быть. Возможно реализация имущества, возможно ареста еще it's all cool. Для вас этого вас же нужны. на нужно... принудительные работы. Их очень много различных потенций, которые у вас могут сложиться до. Да, да. Документы мне предоставьте, да. которые э, говорят о том, что мы с вами вообще можем на эту тему разговаривать. И, покажите, документы, скажите, вообще, не да не Помните. были они мне предоставлены. Вы даже вы даже номер дома сейчас называете, неверно. Если вы говорите о том, что первоначальный кредитор был платиза, то когда я, если я оформляла, допустим, замен платить за, да, предположим, по онлайн, здесь я сейчас смотрю, платить за онлайн займа, то я отправляла фотографию скрин, да, паспорта своего пропиской, и я могу сказать, что вот вы сейчас называете номер дома неверно, нет. Все в соответствии той анкеты, которую вы указали. Все встает Ну правильно, который... конечно. Да, все же все... вот... не надо, нет, нет. И вы нет, указали нет. адрес, и вы указали адрес. Нет. Получается Краснодарский край. Нет, нет, неправильно все. Да, да, да. Вот. Требования у вы обязаны вернуть. Скажите мне, а что вообще в вашей жизни произошло? Почему вы да. не рассчитались с данным долгом самостоятельно с момента 30 дней? А с чего, а чего вы взяли, что я не рассчиталась? Ну, если бы вы рассчитались, бы, я бы сейчас бы с вами не вел бы никакого взаимодействия еще раз говорю, чего вы взяли, что я не рассчитала. откуда у вас такая информация? Если бы вы с ним рассчитались, бы, Наталья Владимировна, я бы сейчас бы с вами не взаимодействовал. Это первое. Второе. У вас было бы если документ, бы я не рассчиталась, то, наверное, первоначальный быть. кредитор меня уведомлял бы о том, что э, произошла нет. переуступка права требования, э, что, обяз... э, что обязывает и вот весь 30 федеральный закон. Поскольку первоначальный кредитор меня не уведомил, и у вас нет никаких доказательств того, что это уведомление поступало, что я его получила, то, ну, к сожалению, мы вообще вас с вами даже обсуждать этот момент не можем, понимаете? Открывайте закон статью 382, восемьдесят угу. закон перед тем, как что-то сказать. А Вы прочитайте, открывайте закон и прочитайте статью 385, 3, э, 385, для того, чтобы что -то <связано> с Вами обсуждать. <связано> Уведомление <связано> должника о переходе права. 385 статья, <связано> <связано> РФ. правильно? Да. Должно к праве не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору. Пункт 1. уведомление должника о переходе права имеет для него силу независимость от того первоначальный или новым кредитором оно направлено направлено второе. Так, должник вправе не исполнять обязаны обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательства перехода прав к этому кредитору за исключение случаев уведомления о переходе права получено от первоначального кредитора второе если должник получил уведомление о б одном или о нескольких последующих переходах Ну, прав мы прав на пункте первом остановимся. Пока это уже не обяз mm -hmm. надлежащему кредитору исполнение обязаны соответствовать с уведомлением о предоставлении из этих переходов прав требований Кредитор, вступивший в требования с договором, под, э, другому лицу обязан передать документы, удостоверяющий право требования и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этого права требования. Заходите в личный кабинет в компании платизм. Так она не существует уже, Задите. нет у них личного кабинета. Заходите. Подождите, зачем мне, должны должны заходить, э, зачем мне заходить ну, в договор личный договор кабинет, договор если, если, договор. если, договор. если договор. по статье... Федера, подождите, 230-й федеральный закон, статья 9 Уведомление должника о привлечении иного лица для осуществления взаимодействия с должником. Кредитор в течение 30 рабочих дней с даты привлечения иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника путем направления соответствующего уведомления по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Иных способов мы вот, не заключали. Были. Не было. Нет, не было. Не было. Я уже у меня, у меня этот договор сказать. распечатан. Поэтому скажите мне пункт договора, в котором указаны иные способы. Ну-ка. Нет. Зачем мне читать? Вы мне назовите. Вот я вижу, что у меня нет такого пункта в договоре. Наталья Владимировна, да. давайте так. Номер телефона, сейчас... с которого вы звоните, назовите мне, пожалуйста. Зарегистрировано за компанией. Номер, назовите мне, пожалуйста, телефона, с которого вы сейчас мне звоните. Компания.